Да, наконец-то. Я чувствую эту силу. Наконец-то. Теперь я сильнее, чем этот зловещий бражник. Ну, привет, жалкие супергероишки. На бассейн посмотрите. <связывая> привет. О, привет. Привет. А -а -а. Ну что, если заполучился талисман, думаешь, сможешь нас одолеть? Не думаю, я уверен. Думаю, не все так просто. Щит. Ну, мои плехошки на нем не работают и ничего не делают. Потому то что щит, я использую да. сопротивление, сопротивление, сопротивление силы быка. Я сильнее бражника. Я ну, быка, кстати, понимаю. вам придется еще со мной и с бражником сражаться. А, а я, то есть как тебя я не за бражника. Я не за бражника, ни за кого, да. если что мы тебя победим, то мы 100% сможем победить бражника. Ну я сильнее бражника в разы 105. Сильнее. Куда он будет? Не... Он тут в доме от океана. Да сиди ты и купить. Я кушать хочу. А. Ну, Сейчас. Мне как-то начало дать лиц мальчика. Я дейти, Вообще ничего не чувствую. Да. Да. Понял? А если... Ай, Не бей интригишек. О, это там. Вот он. От, спасибо за этот. А ты ничего не потерял случайно? Кажешь, Да, когда бы... Хорошо, сейчас отправлюсь с прошлым, я узнаю твою личность и заберу. Э, забегай. Да. Вот, хотя ты и так и так. Нара. Ладно. Послабый. Послабый. А, знаешь, Есть. что будет, Есть. если я... Послабый. Вот так вот мне даже лучше. Нара! На! Вот тупая сила банник. А ты думаешь, что будет, если использую катаклизм? А что будет, если. Это в креативе. Что такое креативе? Креатив? Я не знаю. На меня не работает. Благодаря силе быка. Да, вам держите. А, сопротивление использовал, значит. Да. Почитаем. Ну ладно, отходим а бесполезный лотрон Сейчас. Ана, подожди, ты пока что не а у меня осталось три минуты. О, что я пока перебganч... хотела Переплачу ее, леди Бак. У меня она тоже дается, mm -hmm. хотя талисмана нету. Странно, ну ладно. Бак, я Все, просто... это просто оружие использование просто моим талисманом. <польно> вот что я призвал. Теперь нажимай. смогу более сильнее использовать свои силы. Сейчас еды только mm -hmm. оставила, у меня mm -hmm. немного еды I есть. его можно бить. <пит> а, у него а... сопротивление перестало работать. Оно не перестало, а. просто я его выключил. временно, мне нужно использовать силу Лонга. Лонг, подкрепись. Лонг. Лонг, объединись со мной, ой, пожалуй. Ой, извиняюсь. Лонг, объединись со мной Пури, второй раз. Нет. Ага. Ну все. Теперь тебе точно конец. Дракон воздуха. Нет. Ветреного дракона активировал. Теперь дракон. его будет проблемно... Дать. Так, а? вроде ни у него кого из них нет Но... Так. Все. Так вот у меня всякого аквазелье, и я все время. Лак, заряжайся! Аквак, лак, где активация? Пожалуй, лучше использовать по одному где? талисану и комбинировать а вот с клевером. Есть? Воздух! Никто не догадается, где ее. Если буду быстрым, как все... А, реки. Вот черт мы его пустили. А, mm. Придется продолжить поиски. Но это будет чуть-чуть проблемнее. Они чуть, не это... это канализация? Нет, это там... Сложно объяснить, но... Лучше, чтобы не так. Я буду использовать по одному отрезку. Так ли мне будет надежнее? Ну ладно, Флаффи, mm. ты где, где мой зайчик? Флавчик, привет. Молосай свою палку, я понимаю, я дам тебе столько к вами. Я завтра сию шкатулку. Палочку идешь. Ладно, пора трансформироваться. Всё. Была не была. Спасибо. Возьму я, пожалуй... Спасибо. Mm. Так. Возьму пчелу. Будет угадать. Mm. Поли сюда. Так. Вращайся. А, он... Да, мне подходит. Подожди. А если он возьмет талисман кролика и вернется в прошлое, тогда он сможет заполучить больше талисманов. То есть да. нам нужно найти его как можно быстрее, пока он не активировал пуха. Да. Это... А еще он может просто узнать наши личности. Да, и это будет опасно, нам придется отдать талисманы кому-то другому. Да-да-да. Или, ну, нам, по сути, поменяют да. талисманы. А. где же, где Тогда же нужно это... попросить Я своих вообще собирал... отнести, Я, талис... собери... Я вообще-то собирался подраться сегодня, неужели, что-то не придётся мной драться. Да. Пошли, к к Холдому Атриану, может, он там? Я да. буду, буду готовить имбололушку, заберу их не талисманы. Талисманы, Роман, не пан. Понадобится. Еще стану клевером, когда усилю все силы. Осталось так. еще будет сражаться с братьей. Вот они и здесь. Лак, когти. Яд. Опа, Никого нету. Монарх использовал талисман. Чего будьте осторожны. Нет. Парализовал. <свяк> Парализовал, все. <свяк> Привет, орелчик. Плакал твой камушек, где есть? Так. Что с? Ладно, вообще талисманы орла бесполезный, просто бесполезные. Ага, демон. И ты. Да. Знай. Самые сильные бесполезные люди а – это вы. Деактивирую. вена. это то что еще не так, сюда, да, сюда. На те... и кстати Слуки я не монарх я... я я, я... я еще не придумала себе особо не мы тела. поняли монарх это бражник. у бражника сейчас тоже -то всякое такое Суперзлодей. суперзлодейские имена да. ты где? сюда ко мне я хочу тебе кое-что показать подарочек ты ж хотел бы это с получить куда-то сюда. Привет, ага. демон. Вселя... Вселяю надежды. Так, где активация? Ну расправь крылья. Ой, ты... Изгоняю демонов. А, я слышал. Я слышал переплощение в этом доме. Где же они? Я случайно переплощился и меня не видит. Слава тебе, господи. Ага. Так, комната Адриана. Спрячьтесь, крылья. Пора навести суету. Флайф, по часовой! Талисман, кролика активируйтесь. Встречаю всех вас на центре. Нара. Я уверен, что так. с таким самым сложным талисманом удастся забрать этот... Его талисман. НЕЛЬЗЯ! Куда? Куда? Не Куда? Вы лезите, не, лезь, да? не, сма... не лезь никуда! Ты НЕ ЗАЙДЕШЬ! Я могу уничтожить один твой талисман с помощью моей способности. И да, он я И с... я Будем надеяться, создатель... что чудес налить бакс. Я спасти. возражу создателя. И он меня снова вернет, мой талисман. Прожить. Я тебе просто скажу. Нам бы очень повезло, если бы у нас был бы талисман обезьяны. Я бы просто сделал, чтобы он не мог использовать способности, и использовал бы ее, переполох и все. Твоя Ты сила можешь? взламывать способности, а не полностью их удалять. Именно. Так что, может быть, опасно. А вот который талисман обезьянки, он просто удаляет способности на некоторое время. Блин, собака, у меня уже осталось мало хп. Ну хорошо. Я под... А, тогда если я применю свою способность, то я смогу тебя убить. Катаклизм! Я... Его я не могу... У меня сейчас закончится способность. И мне будет... Вот И, покрушь... И я буду за ним следовать. О, я сейчас задохнусь. О! О, есть! Талисман! Но... Это фейк. Но это копия была. Спасибо, а, что дали уйти. Пух? Пух, ты где? Нет, Пух, что может выйти, но это фейк, талисман. Я да, его не... сразу да. удаляет отсюда. Да. Ладно, я перевоплощусь, у меня осталось мало времени. Я тоже. Пора колес Лас-Вегас. Хочу, чтобы они по пострадали. Пострадали. Супергерои. Ну возле дома Адриана выйдите на улицу. Да что за комната? На улицу выйдите, меня найдете. Да, дома да, Адриана то ты не маленький. На улицу выйдите, балбесы. Ой, теперь я нашел что На больше. улицу, балбесы, выйдите, меня найдете. Так, ты тоже а? это случился? Концерь. Это очень жесткий панцирь, судя по всему. Ладно, Забудь. ты туда не долетишь, а... Надеюсь, да, моя но... палка. Знаешь а. что, если он сейчас использует твоя яши или нас туда, нам конец. А можешь скинуть палку? Я быстренько тоже запрямлю. Катаклизм. Да. Ага, привет. Пока. Молодец. Молодец, потерял меня. Где активация калки? Вейс, ничего страшного. скалки Где копия калки? Я копию а. уже нашел. За калки. нашел талисман лошади? Э, нет, талисман лошади я не нашел. Но нашел талисман черепахи, но он... Копия это... Не работает. Но. Не появляется, он, скорее всего, исчезает. Да, я. Калки нет. тоже исчезли. И калки только ушла. Mm -hmm. А, это был последний шанс найти его. Тоже. Ну что ж, найду кое-где. А, вот. Куда бы их посадить? Черт. Короче, Надеюсь, это были Калки, А может, мы не заходили? Буду разговаривать только с самим старшим из вас, а то вы все какие-то слабенькие, скучненькие, с вами даже поиграть нельзя. Короче, ладно, давайте до свидания. Меня ждет мой, мой, мой триумф по захвату мира и по получению. Суперкот. Вот. И, И может быть скоро отправлюсь в ну, Не факт. смотрю. Но не факт. Всем Факу. всем пока-пока.